Сегодня ваша любимая рубрика Интервью у проходки людей. Погнали. Ну нахер. Отец. Ну ты видишь. таляет жажду я чувствую себя человеком